БОДРАНИЕ ПОДПИШИ ПОДПИШИ время, время Чем, чем, есть на бушке? Стоять! Иди сюда! Бега! Сюда, сюда, сюда! Сюда! Сюда! Бля, давай! что-нибудь, Ей турикет накладывай! Куда? На фитук. Куда хочешь там говорить,